Хм. А? Хм. Да. Я заказываю ему автомобиль. Ладно! Давай! Едь! На таран! Эй! Пожалуйста, отъедь. Ты нам загораживаешь. Ладно. И последний штрих. Которую я придумал Хм, okay. hmm. мне кажется то, что мы должны это отнести в банк. Да. Yeah. Я тоже так считаю. Ну давай, значит, доведем Ладно, ты отнеси. А, ну ладно. Эх. Знаешь что? Зачем вообще тут построили посреди пустыни? А, я даже сам не знаю. Давай, мы, мы уже сейчас будем выгружать. Ладно. А. Ладно, давайте выгружайте быстрее. А, стоять!